Друзья мои, доброе утро! Погода у нас сегодня превосходная. Я показываю вам сейчас игрушку. Ждала. Вчера мы видели, как только распускалась. Сегодня уже есть. В этом году будет их не так много. Вот только я насчитала. Здесь три. Здесь четыре. Сверху еще будет три. В прошлом году. Было их очень много, но в принципе обычно люди говорят, что яблоньки, игрушки раз в 4 года у них хороший урожай. Поэтому в этом году, думаю, поедим, Ну, их будет. Это яблонька, на ней я не вижу ни одного цветочка. Так что, может быть, она в этом году будет отдыхать. Сегодня тепло. Сегодня лучше, чем вчера. Вчера была такая весенняя погода. Сегодня более жарко. С Дашкой уже погуляли. Дарья. Сказать вам, Дашки, вот Дашка – это интересная собака, очень послушная. Искаешь ко мне, даже если побежала за котом, она все равно прибежит. Ну, а эта девушка, она точно как леса, себе на уме. Слышит только электронный поводок. Вот есть такой отпугиватель собак. Если я ее позову, она моментально бежит. У нее где-то очень чувствительный слух, потому что на погоду она у нас реагирует. Это наш метеоролог, как я вам рассказывала. Еще одни тюльпаны. Скоро пойдут. Там Роза нам говорят. Тишина пока. Не вижу. Вот такие тюльпанчики есть. Очень быстро в этом году. Они как раз на жару попали. И они моментально отсвели. Лилия не затоптали наши друзьяки. Это в прошлом году купила. Как-то выбился. Не съели наши друзья. И скоро и рис пойдет. Я не знаю, будет в этом году, нет. Ему здесь не хватает света и тепла. Тепла нет, света не хватает. И видно вот, этот пьон, замоченный. Такой ирис. Еще один друг. Наш подкидыш. Ну, куда пошел? Вот. вот и результат. Выбирай, не убирай. Прямо по... Рыжик. Под сетку залез и все. Что ему твои тюльпаны? Есть еще такой. Пион красивый. Полный, такой красивый. Может, завтра уже покажется. Завтрачки? А ландыши. Так, вот вот-вот-вот-вот будут ландыши. И рис еще И рисом моим рано Мы вчера были на кладбище, там уже расцветает Вишня Куманск no как называется, да? Какие могут быть здесь комментарии? Красота да Смородинка. Угу. Есть. Тоже. Цветение началось.